Сегодня у нас в работе Mitsubishi R200, разобрали отремонтированный замок, сделали новые ключи, вместо вот такого, сейчас будем ставить на машину. А, работает? Ты уже при этом работает, да? Нет, ну это для рекламы. Я так вспоминаю, как было, так стало.